Всем привет! Это УниверНьюз, а в студии Диана Желенкова. Смотрите сегодня выпуски. Студенты КФУ создали университет в компьютерной игре «Майнкрафт». Интерактивный учебник по физике появился в свободном доступе. Лаборатория Русфонда и КФУ при необходимости будет задействован для диагностики врачей университетской клиники на коронавирусную инфекцию. Плата за проживание в общежитиях КФУ отменяется с 1 по 30 апреля текущего года. Приказ, подписанный ректором Ильшатом Гафуровым, опубликован на официальном сайте Казанского федерального университета. Таким образом, плата за проживание студентов в общежитиях не будет взиматься в апреле. Если же кто-то из студентов успел оплатить его, то плата будет перенесена на следующий месяц. Ректор университета ежедневно лично мониторит ситуацию в структурных подразделениях университета и общежитиях. В частности, студенческий правком уточняет списки студентов, которые могут оставаться без средств на проживании. А теперь к следующим новостям. Лаборатория по первичному типированию потенциальных доноров костного мозга, созданная Росфондом и Казанским федеральным университетом, будет при необходимости задействована для диагностики врачей университетской клиники на коронавирусную инфекцию. Подробности в следующем сюжете. Мы уже не раз рассказывали вам о сотрудничестве Казанского федерального университета с благотворительной организацией Росфонд. Партнерство позволило открыть суперсовременную высокоточную лабораторию в КФУ в целях определения потенциальных доноров костного мозга для спасения жизни людей, в том числе больных раком крови. Русфонд выбрал Казанский университет в качестве партнера не случайно, ведь в направлении геномных исследований в университете работы ведутся уже достаточно давно. Кроме этого, Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ имеет высокотехнологичную инфраструктуру, лаборатории для проведения необходимых процедур и высококвалифицированных специалистов, которые уже отработали на практике данные технологии. Поскольку в России введен режим самоизоляции и исследования потенциальных доноров временно не проводятся, лаборатория по первичному типированию потенциальных доноров костного мозга будет при необходимости задействована для диагностики врачей университетской клиники на коронавирусную инфекцию. Университетская клиника КФУ имеет 840 коек и осуществляет круглосуточную неотложную помощь по хирургии и терапии. И если у пациента, находившегося в медучреждении, впоследствии выявляется коронавирусная инфекция, то за всеми врачами, которые с ним контактировали, устанавливается обязательный контроль. Информация получена с сайта Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. От президента Русфонда Льва Амбиндера. Эльвира Зорина, Универньюс. Самоизоляция и дистанционное обучение интересным образом отразились на студентах Казанского федерального университета. Так учащиеся в Институте вычислительной математики и информационных технологий создали родной университет в компьютерной игре Minecraft. О том, как прогуляться по виртуальному студенческому городку, наш следующий сюжет. Во время карантина студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета проявили инициативу и создали свой вуз в компьютерной игре «Майнкрафт». Масштабный проект заинтересовал многих других студентов. Всего в постройке студенческого городка приняли участие более 150 человек. На странице ВКонтакте у нас есть пост, где как раз приглашаются все заинтересованные лица, разработчики вступить в группу и внести свой вклад в разработку вот такой цифровой модели университета. В компьютерной игре «Майнкрафт» появились копии учебных зданий КФУ, самая масштабная постройка, главное здание и второй корпус с памятником Владимиру Ленину, а также культурно-спортивный комплекс «Оникс». Мы всегда гордимся нашими студентами и говорим, что они не только прилежно учатся, но еще и достаточно креативные люди, которые реализуют свои возможности. Но вот в данном случае во время вынужденной изоляции они проявили такой свой креативный подход к тому, чтобы выразить любовь к университету. То сейчас началось активное строительство деревни универсиады. И, кстати, мы были очень приятно удивлены, когда нас заметили одни из самых популярных интернет-журналов Казани, это Инде и Энтер благодаря чему к нам начали подключаться уже не только студенты КФУ, но и студенты других вузов. Кстати, почти закончено строительство ЦИТа, и мы были очень рады увидеть знакомые лица. Это преподаватели, они также присоединяются к нам как в беседе, так и в игре, строят свои кафедры и помогают студентам достраивать остальные здания университета. Стать участником может любой желающий, и ты можешь помочь в постройке своего учебного корпуса. Переходи по ссылке, которая указана на экране. Диана Желенкова, Камиль Гимаздинов, Универньюз. В Елабужском филиале Казанского федерального университета многие студенты и иностранцы остались жить в общежитиях на время самоизоляции. О том, как проходят их дни, смотрите далее. Из-за распространения коронавируса и закрытия границ Российской Федерации множество студентов Казанского федерального университета остались на самоизоляции в общежитии. Иностранные студенты Елабужского института также остались на самоизоляции. В общежитиях Елабужского института у нас остается проживать 1170 ребят, это ребята иностранные граждане, и, безусловно, в это время им особенно непросто, хотя бы потому, что они находятся вдалеке от своего родного дома, от своих родных и близких. Партнеры Казанского федерального университета всячески пытаются помочь студентам в этот непростой период. Обратились к нашим друзьям, к нашим партнерам, и мне очень приятно, что сразу же откликнулись предприятия организации, с которыми мы долгое время уже работаем, и я с удовольствием хочу назвать, эти предприятия ⁇ это Елабужский пищекомбинат и генеральный директор Ярослав Михайлович Пурий, помогает сегодня ребятам с приобретением хлебобулочных изделий. Это молочный комбинат, и директор Татьяна Алексеевна Михайлова сегодня помогают нам с получением благотворительной помощи в молочной продукции. Это индивидуальный предприниматель Константинова, коллеги, с которыми мы сегодня работаем, и они нам помогают получить 230 килограмм мясной продукции. И даже откликнулись образовательные организации Мамадышского района, это те школы, с которыми мы очень долгое время работаем, Работаем. В Мамадышевском районе есть такая хорошая традиция, на приусадебных участках школы выращивают картофель, и мы к ним обратились, и они тоже вот... Помогают нам решить этот вопрос и привозят к нам сегодня большое количество картофеля, которые мы тоже раздадим с удовольствием студентам для приготовления вкусных обедов. Мы создали свой фонд, деканы, администрация института и тоже помогаем с приобретением продуктовых наборов. Я думаю, что это очень хорошая помощь и поддержка нашим ребятам. Лев Диденко, Универ News. Мы уже рассказывали вам о том, что в Казанском федеральном университете разработали первый в России интерактивный учебник по физике для 10 класса, который вышел в московском издательстве «Бином» в 2019 году. И теперь, когда все учащиеся перешли на дистанционное обучение, он стал наиболее востребован. Подробности далее. Разработчиками первого в России интерактивного учебника по физике для 10 класса являются профессора Казанского федерального университета Александр Фишман, Андрей Скворцов и Лев Геннштейн. 23 марта во время визита в КФУ президент Республики Татарстан Рустам Миниханов оценил интерактивный учебник. Он отметил его инновационность и пожелал увидеть, как пособие будет применяться на практике. Через неделю я хочу в какой-то школе вместе с вами поехать посмотреть. В связи с распространением коронавирусной инфекции учебные заведения по всей стране перешли на дистанционное обучение. Поэтому на этот период интерактивный учебник будет особенно полезен учителям и школьникам. В связи с коронавирусным карантином, наш творческий коллектив принял решение совместно с университетом и издательством, ВИНОМ, лаборатория знаний, выложить этот учебник в свободный доступ. До окончания карантина он у нас в свободном доступе. Все учителя, ученики могут его свободно скачивать и использовать. Вот. На настоящий момент э, полторы тысячи втачиваний у них этого учебника. Скачать учебник можно абсолютно бесплатно на сайте Казанского федерального университета по ссылке, которая указана на экране. Преимущество заключается в том, что для работы с этим учебником не требуется подключение к интернету. То есть скачивать немного стало, конечно. Преимущество этого учебника состоит в том, что там э, это учебник мультимедийный, поэтому там закадровый голос выполняет роль учителя, который объясняет материал очень богато иллюстрированный видеоопытами, моделями, анимациями, графиками, таблицами, там и так далее. И это позволяет э, получить мотивацию детей. Диана Желенкова, Универньюз. Ректоры вузов Татарстана оказали помощь школам, передав планшеты ученикам, не имеющим гаджета для дистанционных занятий. В частности, ректоры передали в татарстанские школы 101 планшет. Поддержку оказали КФУ, Казанская академия ветеринарной медицины, Энергоуниверситет, Казанский аграрный университет, Казанский архитектурно-строительный университет, КНИТУК Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, Альметьевский нефтяной институт и другие. На этом у меня все. В студии была Диана Жиленкова. Продолжайте оставаться дома и смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч!